Добрый день. Хочу поблагодарить Дари с Антоном и всей команде, Ани, службы поддержки, что за этот месяц были с нами, поддерживали, за информацию, за новые знания, э, за позитив, за юмор Дари. Спасибо большое за пошаковые инструкции Антона. Спасибо большое за поддержку. Я, получается, новичок в этой сфере и рекламировала до этого наши объекты безрезультатно. Вот в течение курса у меня уже состоялось две сделки. Продала одну нежилое и взяла задаток за продажу квартиры и еще одна сделка намечается на днях так, мне это уже на начало нравиться сначала была бо боязнь, что у меня нулевые знания по созданию сайта и э, по настройке рекламы, но благодаря пошаговой инструкции Антона и поддержке кстати, у меня был минимальный тариф и получается, я справилась благодаря вам. Спасибо вам огромное. Друзья, всем советую. Кто сомневается, не нужно сомневаться. Берите курс и удачи всем. Всего хорошего.